Матч за звание чемпиона мира по шахматам Фиде пройдет с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае. Чемпион мира Магнус Карлсон и претендент Ян Непомнящий сыграют первую партию 26 ноября, а имя чемпиона станет известно в середине декабря. По регламенту матч будет состоять из 14 партий с классическим контролем времени. Для победы в матче надо набрать 7,5 очков. В случае счета 7-7 после основного времени будет сыгран тайбрейк. 14 партий основного времени будут играться с классическим или 7-часовым контролем, максимально длинным контролем времени из используемых сегодня. В начале партии на часах Карлсона и Непомнящего будут 120 минут на первые 40 ходов. После 40-го хода игрокам будет добавляться еще 60 минут на следующие 20 ходов. И после отметки в 60 ходов дополнительно прибавится 15 минут до конца партии. С прибавлением 30 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого хода. Переговоры о ничьей запрещены до 30 хода. Но партии могут закончиться в ничью раньше, по требованию игрока в случае троекратного повторения позиции. Если игра перейдет на тайбрейк, то будут сыграны 4 дополнительные партии с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на каждый сделанный ход. В случае счета 2-2 будут сыграны серии, состоящие из дополнительных двух партий в блиц с контролем времени 5 плюс 3. Если после пяти таких серий не выявлен победитель, то будет сыгран Армагеддон где 5 минут получают белые, но для победы в матче им необходимо побеждать, и 4 минуты достается черным, но им для победы в матче достаточно ничьей. С добавлением 3 секунд, начиная с 61 хода. Призовой фонд матча составит 2 миллиона евро, где 60% получит победитель и 40% проигравший. Либо, если дело перейдет на тайбрейк, Победителю достанется 55%, ну а проигравший получит 45%. Каждый день на каналах Ческом.ру мы будем следить за этим значимым для мира шахмат событием. У нас на канале вас ждут прямые включения из Дубая, видеотрансляция из игрового зала, ежедневные конкурсы для зрителей и, конечно, интересные гости и самые лучшие комментаторы. До скорой встречи в прямом эфире! На каналах ЧЕСКОМРУ комру.